Игорь Игорьмерлин.com представляет Ну вот, сейчас у нас закончился наш очередной тренинг у Игоря Мерлина Тантрические техники Улыбка, как видите, не сходит с лица Чакры горят Настроение потрясающее То количество любви, которое получаешь от участников этого тренинга, просто, ну, наверное за всю жизнь, может быть, некоторые люди не получают Приходите Присоединяйтесь, это что-то незабываемое. Все практики, которые я пробовал, там, цигулами, йогой и так далее, они воздействуют на тело и немножко затрагивают душу. А здесь через энергию любви идет трансформация души, а потом уже и тела. Благодарю всех.